Вот речка Ик называется. Так. Тоже, оказывается, не видно солнца. Mm -hmm. Да, очень гормо корова ходили. Mm -hmm. Даша, оттуда, тут, О, а вода холодно, да. Как укупаться что-то. Конечно. Все. Mm -hmm. Купаться И уже. Русский, купаться нельзя. О, вообще ледяная. Ледяная, валяя холодная. Да, вода бы, А, оказывается, нельзя. Вот наш спуск, где мы спускаемся и поднимаемся. Так, собачка. Вот такая мелкая речка. Мелкая речка. А да, нормально же. Кады купались А да? А что то да? На самом деле. Вода меньше стала, это мелко стало.